как Казанский федеральный университет отпраздновал 217-летие. Три, четыре! В КФУ прошла международная научно-образовательная конференция «Восьмые садыковские чтения». До каких границ человек может менять свои черты индивидуальности? Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Василиса Казьменко. 19 ноября в России отмечают День преподавателя высшей школы. День преподавателя высшей школы не случайно отмечается в день рождения великого русского ученого и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова. Преподаватель всегда находится на фронтире научных знаний, делится передовым опытом и неустанно совершенствуется. В связи с тем, что ректор Казанского федерального университета находится с рабочим визитом в Кыргызстане, Ильшат Гафуров направил письменное поздравление коллегам с праздником. Телеканал Универ ТВ присоединяется к поздравлениям. Казанский федеральный университет отпраздновал день рождения. В вузу исполнилось 217 лет. В честь такого важного события в концертном зале Уникс прошел праздничный концерт. Тему продолжит наш корреспондент. На сцене концертного зала «Уникс» собрались самые сильные творческие коллективы Казанского университета. К поздравлению с днем рождения присоединились и другие высшие учебные заведения Казани. Концерт посетил профессорско-преподавательский состав университета, президент Лиги студентов Руфат Киямов, а также действующий министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов. Дорогие студенты, с праздником вас! С праздником, дорогая Альма-Матер! Ректор Казанского федерального университета также поздравил студентов, преподавателей и сотрудников вуза, заранее записав видеообращение специально для гостей концерта, так как он находился с рабочим визитом в Кыргызстане в составе делегации Республики Татарстан. С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная альма-матер в честь дня рождения университета участники творческих коллективов показали себя во всей красе. Эстрадный и академический вокал. Современная и уличная хореография. Бальные и народные танцы. А также театральная сборная. Как-то пресно. Конфликта не хватает. Все это ради того, чтобы сказать «С днем рождения, Казанский федеральный университет!» Три, четыре! С днем рождения, КПУ! Ну что, дорогие друзья, мы поздравляем с днем рождения Казанский федеральный университет! Роберт Хасанов, Универньюс. Делегация Татарстана во главе с президентом Рустамом Минихановым находится на территории Кыргызстана, где проходит деловой форум «Татарстан-Кыргызстан». В состав делегации вошел и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В рамках официального визита в Центр развития и образования КФУ в Бишкеке состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Министерством труда. Ранее Центр был создан в целях развития эффективного сотрудничества между вузами в научно-образовательной сфере. В зале Папетического совета Казанского федерального университета состоялась международная научно-практическая конференция «Межотраслевые связи в частном и публичном праве. Арбитраж и предпринимательство, посвященная памяти и 50-летию со дня рождения доктора юридических наук профессора Михаила Челышева».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 В преддверии профессионального праздника День телевизионщика в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации прошел фестиваль «Телелестница». Почетные гости с ведущих телеканалов Республики Татарстан наградили студентов за достижения в профессиональной сфере. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ уже восьмой раз организует садыковские чтения. На этот раз тема конференции «21 век. Вариативность человеческого». О всех подробностях в нашем сюжете.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 Стоит отметить, что лекцию могли посетить все желающие, а не только студенты Института международных отношений Казанского федерального университета. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии была Василиса Казьменко. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!